А ты музыку включишь, чтобы у нас была праздничная атмосфера? Можно включить? Да. Пофиг с рекламой, зато музыка будет дождаться. Даже... Дорожное радио, да? Нормально. Мы тут ведем дорожную работу как раз. вот это точным измерительным прибором уточняется. Правильно ли угол наклона? А сколько он вчера я возил в эти мужики квадратики? Очень такой вот этот поворотик. Надо, чтобы его а, на память он у нас не на остался. Надо будет ее привалить. Пробовать туда свободу приварить. В Я прикидываю, сколько длина у нас тут уже сейчас. Траншея наметка сделана. Что это вы здесь делаете? Золото, медь, серебро, все ценно, все есть. Мы добыть, мы сможем. Еще чуть-чуть и подряд на подходе. Абрамович плачет. Мы в восторге. Вот она, сланцевая. сверло метр-три мы бы здесь вот метр обрубили сверлом просверлили тревог с перемычки но нет нас такой силы. Она вон, видишь, как вставлена была. Этот вот, вот, под эту шишку вставлена было и точечной сваркой заваренный 50, -50 копеек кубометр. Хорошо, что если не yeah. за ней. Хорошо, ценочки самый тяжелый самый, труд оплатил самым бесталом. Самым-самым. Кршницу заработать, надо было нафиг на кубовшей штуке. Ну дело-то не в граммах, а дело -то в том, что в руке это есть. Оно суть есть, по-симулятор работает. Вон ячек светит. Он же у меня вон там. красненький горит. Как песня жали моем сердцу гонец. Что Подсохли? Да, вот, а вот гляди, как -то. как раз на этом когда оттуда весной течет вода, она как вот на эту сторону нажимает здесь мало того, что верхний уклон, еще получается подземная какая-то дырка mm -hmm. как раз мы у нас сколько раз думали погреба, туда разворачивали раз. был дел я прудил, а затем я дотаскал Программ. Thank <laughs> you. Сейчас мне сказать некому, коты молчат. металлизированным скотчем обматывается потому что скотчем не, не сползет кабель не будет мотаться никуда он будет плохо, плохо прилегать потом утеплитель надевается который даже не, не разрезной который вы купили который привез натягивается неразрезной этот утеплитель а опять же концы стягиваются скотчем который ты и заматывается концы и в сматываются все стыки, чтобы плотно там чтобы чтобы было поданий в главной ничего не сделал. Все, пойдемте. оно правда держится под спокойно действие без проблем. И потом уже сверху можешь запаковывать как-то ну, вот. Как бы для меня вот это главное вот этот цилиндр сделать. Чапаев спец 50 на самолете. Василий Иванович в своем ординации рассказывает. Говорит, вот Петь, посмотри, вот здесь вот мы завод построим. А вот здесь мы консерваторию построим. Здесь опять завод, здесь тоже консерватория. Петька говорит, Василий Иванович, ну завод понятно, А консерватории то зачем так много? Там говорит, эх, петь, петь, петь Мы с тобой до святого консервов не ели, пускай их наши внуки поедят. опять затопило что ли Ну вот Пока. было выровнено все даже насоса не было видно вот и много было но здесь вот ключик уже прекратил целое течение угу. так чуть чуть чуть чуть, -чуть шеи стояли ну думаю все сдаю стало пик просто яблоть перестал приехать колесо она уже потом такая уходит знакомый агрегат видел видел на второй раз едем смотрю собачка только в дом сидит демонстративно раз я вас не знаю она даже тут вернулась. Нахрен мы нужны вас своей. Ей, наверное, тоже не Как вам сделать? Раз, два, три, четыре, пять, двадцать шесть. Я, вот, вот, вот как теперь я буду ходить, а? Победа, ничего, да. Вот, а то тут... Ну что, стараешься, стараешься, выкапываешь Неделю целую, тут раз за полдня закидал все Все испортил? Все! Нету малины больше в этом мире И все один весь нас даже не звал. же какой. Погода хорошая, держится. Скатаемся. Подойди сюда, помощь, нужна быть, пап. Ты иди туда принимать. Ты иди принимай, сейчас я его. О. Вот эту трубу. Поднимаю у себя вот в вот этом конце. Поднимай повыше ее. Чтобы я мог здесь спокойно, аккуратненько выгнуть ее. Вот. Так, ага, вот-вот-вот, отлично. Видишь, какая красивая червяченька. Четырехметровая. А здесь вода, здесь вода. Так. Аккуратненько. Принимай, пап. Все, все. Опускай. Опускаем вниз. Все, дальше, дальше прижмем. Все. Отлично. садится за руль говорит как вдохнет как говорит и говорит для кэт ну что все можно трогать ого-го я... Если кэт бы я был Цицероном, я бы целый речь топнул я и все заключительный штрих Сделать запрос давления? Стянуть. А тянуть страшно. Здесь пластик. пластиковая. А лен без этого, без эм, герметизирующего, да, было? С этим склеим. склеим. Вот здесь вот идет 220. Поступает вот сюда на да. давление упало. Ручка 220 сюда подает. С нее выходит 12 и 12 пошло на холодильник. Там стоит руле. 12 вольтовые. А контактами замыкает 220 цепь там уже. Которые... Mm -hmm. Чтобы провода были безопасны. Yeah, а это вот для обогрева. Вот Пока что, еще. Пока что нету. Нет. нет. уже не стоит нагревает. Нет, не грею тоже. Смотри, как все работает. Техника. Так сейчас дойдет. Ну сейчас он оттуда сброс. Гибераккумулятор идет.